Сейчас мы находимся в квартире 43 квадратных метра на четвертом этаже. Мадрид парк улица Ленина, 219-А, дробь 2. Ну вот, посмотрите, здесь коридор. Все оформлено в таких спокойных тонах. Бежевые стены, декоративная штукатурка на полу. Обратите внимание, керамогранит натуральный, положенный без шва. В виде именно рисунка паркетов. Белые наличники, белые винтуса. Здесь белая кухня, то есть сделано все в бежевый панарк с белыми акцентами. В данной кухне установлена уже вся техника, вытяжка, индукционная поверхность варочная, духовой шкаф, духовой шкаф все одной фирмы в одном цвете, встроенный холодильник. Встроенный холодильник, все для удобства будущих собственников этой квартиры Дима, который раскладывается, и здесь, конечно же, можно дополнительное место использовать. Обратите внимание, картина ручной работы да, на дереве Сделано да. Символично Черное море, мы находимся в Сочи, якорь. Здесь вы видите камин из дерева, ручной работы, имитация камина. Телевизор 43 дюйма, диагональ белого цвета. Все, все в одном стиле, специально подобрано. Здесь находится у нас обеденная зона, очень много пространства, что спокойно будущим собственникам данной квартиры позволит принимать здесь пищу, кушать. И из окон, из окон, конечно же, открывается прекрасный вид на парковую зону, на лес. Вот сейчас с вами идем на балкон. На балкон выходим, да, и вот здесь посмотрите. Посмотрите, какая красота. Послушайте, какой птицы. Мне очень здесь нравится. Очень светло, очень много тепла, объема, воздуха, свежего. Сейчас мы идем с вами в спальню. Белые двери. Заходим мы За. с вами спали? Просторная спальня. Видите здесь тюрмо для того, чтобы милые дамы могли наводить свою красоту. Вот там у нас организовано рабочее место, поставлю эту доску специально, да, то есть такое небольшое рабочее место, где предусмотрены розетки, интернет, кондиционер специально сделан, немножко вынесен отдельно от комнаты, чтобы было комфортно пользоваться им. Здесь, смотрите, в кровати у нас предусмотрены ящики с одной и с другой стороны, для того, чтобы можно было подушки, постельное вперед, ну, все, что необходимо. Здесь предусмотрены на стене. Вторая зона для телевизора, это интернет, ТВ-розетка и розетки. Здесь у нас большой, очень удобный шкаф-купе. Очень много места для одежды, для личных вещей. Зона специально полок, сделана в дизайне, стиле, для того, чтобы здесь можно было располагать какой-то декор. Ну и давайте посмотрим, конечно же, санузел. Данная квартира 43 квадратных метра, при этом... Достаточно большой совмещенный санузел. Достаточно большой совмещенный санузел, душевое ограждение. Абсолютно достаточного размера. Давайте я с вами проэкспериментирую. Вот, закрываю двери. Более чем достаточное место для того, чтобы принимать душу. Душевая рейка. Все сделано в одном стиле. Светлые, белые вставки. Встроенные инсталляции вентиляция, Водонагреватель 80 литров полотенцесушитель здесь у нас оборудована раковина зеркало опять же все видите в одном стиле с плиткой с фасадами ну и здесь конечно же как и любая хозяйка без стиральной машины стиральная машина зануси такая же как и у нас кондиционеры данная стиральная машина на, 5 на 4 на 4 килограмма рассчитана 1000 оборотов очень удобно встроена спрятано, ничего лишнего здесь не видно Повторюсь еще раз, 43 квадратных метра, 190 тысяч за 1 квадратный метр полностью с мебели, с техникой вот в таком виде. На территории дома бассейн, фонтан, порядка 30 парковочных машиномест, входная группа консьерж-служба. То есть никто посторонний сюда не попадет. Порядка 150 метров всего лишь по прямой до моря. При этом не надо переходить железную дорогу. То есть железная дорога проходит сверху, и мы под железной дорогой проходим к пляжу. Очень широкая береговая линия, и отсыпается каждый год пляж в этом месте. При этом в 5 минутах ходьбы находится Аддерский, Океанариум, Делькинарий и Аквапарк Амфибиус. Очень большая парковая зона около дома, очень удобно и комфортно. До ЖД вокзала 5 минут на автомобиле, порядка 3 остановок на общественном транспорте. До аэропорта всего 10 минут на машине. Приобретайте недвижимость в Сочи, покупайте данную квартиру. Всем спасибо.